Итак, ребят, мы в гостях находимся у Александра Галецкого, венчурного капиталиста. И он перед интервью нам сказал, что, ребят, ну, представьте у меня скромно, не надо говорить о или крутой предприниматель. скажите просто венчурный капиталист. Я правильно? Правильно. правильно. Что можете пожелать нашим, нашей аудитории, на нас смотрят и состоявшиеся предприниматели, и начинающие, в моменте сейчас, какой бы вам совет дали? Вот от души, что в данный момент есть. Я не знаю, я ничего разумного придумать не могу. Ну, неправда, перед... ну, не ну... ну нет, у меня есть... Александр, там... вы готовы, Три пожелания, которые я всем людям, молодым особенности говорю, которые там в Харварде перед студентами мне задали. Я задумался и ответил три вещи. Первое, надо совершать как можно больше ошибок в жизни. Ну, один раз, да. Чтобы опыт. Да, ну, пробовать все, да, там как бы, ну, там, практически разумных разумных вещах, а в своей жизни пробовать все, да, и как бы не останавливаться. Вторая ситуация – ставить очень большие амбициозные планы перед собой. И, ну, у меня есть такое высказывание, что если даже ты выполнил это на… Там, не знаю, 20-30%, ты тем не менее с собой мог гордиться, что ты Итак. сделал усилия и достиг того, что я сделал. Планирую построить дворец. Да, ну построить. И радуйся, домом. Да, радуйся дом. Да, по радуйся дома. Построить дом, и ты сделал это, да. А, вот. И последнее, как бы я считаю, что надо быть crazy, да, вот как бы в разумном понимании этого слова. Потому что. Не фрики, а crazy. Да, в, ага. с, в смысле того, что люди, которые живут по нормальным правилам и ходят там по одному маршруту каждый день, они ничего нового в этой жизни создать не могут. Uh -huh. Поэтому, если ты хочешь что-то создать в своей жизни, такое-то, ты должен, там, ну, говорят, там, много фраз думать, там, out of the box, там, бла-бла-бла, но как бы быть чуть-чуть ненормальным, чем другие. Uh -huh. Вот, если ты в себя так вот это, то вот и мое пожелание, тогда жизнь протекает весело. Новое впечатление, новый результативно. адреналин, результативно. ну и, и возможно, угу. будет результативно. Так, ребят, первый семестр закончен. У нас как государство, знаете, с вами пообщаешься, как будто университет закончил. Это все записали? Выполнять с сегодняшнего дня.